Приветствую! Семья канала Немиркин. И добро пожаловать! Мы хотим сообщить вам, что именно ваша постоянная поддержка помогает нам делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Большое спасибо за вашу поддержку. А теперь давайте продолжим. Вы когда-нибудь влюблялись в кого-то, но не могли понять, чувствует ли он то же самое по отношению к вам? Или хотели узнать, не чувствует ли ваш чересчур кокетливый влюбленный более глубокую связь с вами? Многие из нас позволяют своей любви оставаться невысказанной, потому что боятся быть отвергнутыми или чувствуют себя неловко из-за эмоциональной уязвимости. Слишком часто мы упускаем свои возможности для счастья, думая, если бы я только знал наверняка, что они чувствуют то же самое, то признался бы им. Но правда в том, что даже если у нас не всегда хватает смелости быть настолько открытыми или откровенными, насколько нам следует быть со своими чувствами, все признаки могут быть уже налицо. Итак, чтобы помочь вам в этом, вот семь самых верных признаков того, что кто-то тайно влюблен в вас. Первый. Они постоянно сталкиваются с вами. Вы постоянно сталкиваетесь с одним конкретным человеком в школе или на работе? Они обычно появляются в тех же местах или на тех же мероприятиях, что и вы? Если вы постоянно сталкиваетесь с этим конкретным человеком в определенных местах, которые вы часто посещаете, то велика вероятность того, что он просто хочет вас увидеть. И хотя преследование, безусловно, не является одним из лучших или здоровых способов выразить свою любовь, вы можете чувствовать себя вынужденным преследовать свою влюбленность, находя как можно больше предлогов, чтобы столкнуться с ними и попытаться поболтать. Второе. Они быстро защищают вас. Еще один верный признак того, что человек тайно влюблен в вас, это то, что он всегда готов вас защитить. Если кто-то пытается сказать о вас что-то грубое или как-то плохо с вами обращается, будьте уверены, этот человек будет готов встать на вашу защиту. Они защищают и заботятся о вас так, как не заботятся ни о ком другом. Они готовы помочь вам, когда вы в этом нуждаетесь. Они осыпают вас похвалами, комплиментами и вниманием. Номер три. Они очарованы вами. Вспомните последний разговор, который вы вели с этим человеком. Казалось ли им интересным то, что вы хотели сказать? Внимательно ли они слушали и стремились поддержать разговор? Часто ли они обращаются к вам за советом или интересуются вашим мнением? Человек, который вас влюбился, очарован вами и стремится узнать о вас все, что можно. Они любят разговаривать с вами и узнавать, что вам нравится, что не нравится, как вы относитесь к вещам и каковы ваши взгляды. Номер четыре. Они физически привязаны к вам. Кажется ли вам, что этот конкретный человек физически более привязан к вам, чем обычно? Возможно, они пытаются выразить свои чувства к вам с помощью невербального поведения. Возможно, они пока стесняются сказать вам о своих чувствах. Или же они могут даже не осознавать, что стали более физически привязанными, и делать это подсознательно. Они находят предлоги, чтобы прикоснуться к вам или быть рядом с вами. Они играют с вашими волосами или касаются вас руками. Они всегда сидят рядом с вами или кладут голову вам на плечо. И они с радостью обнимают вас каждый раз, когда видят. Независимо от того, осознают они это или нет, все это очень явные невербальные признаки романтического влечения. Номер пять. Они более внимательны к вам. Заметили ли вы, что этот человек более внимателен к вам и вашим потребностям? Они уделяют вам особое внимание. Они с радостью делают для вас одолжение. Они покупают вам маленькие подарки, чтобы показать, что ценят вас или напоминают о ваших общих шутках. Они делают себя доступными для вас. Они подстраивают свое расписание под вас. И они всегда делают все возможное, чтобы рассмешить вас или увидеть вашу улыбку. Номер шесть. Они помнят о мелочах. Когда дело касается людей, которых мы любим, ни одна деталь не является слишком маленькой или слишком незначительной, чтобы помнить о ней. Мы дорожим каждым воспоминаниям, которые разделяем с ними, и внимательно слушаем все их истории, потому что они нам нравятся гораздо больше, чем другие. Поэтому если вы замечаете за собой, что часто говорите «Ух ты, не могу поверить, что ты это помнишь», есть шанс, что вы очень важны для этого человека. А если они знают о вас то, чего не знает никто другой, начиная от ваших любимых песен и фильмов и заканчивая вашими случайными идеями и мнениями, то это скорее всего потому, что они влюблены в вас или по крайней мере глубоко заинтересованы в вас. Номер семь. Они всегда тянутся к вам. Наконец, один из самых верных признаков того, что кто-то влюблен в вас, это если он постоянно тянется к вам и пытается найти способы сблизиться с вами. Следит ли он за вами в социальных сетях, просит ваш номер телефона или приглашает вас на мероприятие. Все это не слишком тонкие намеки на то, что этот человек испытывает к вам чувства и пытается добиться вашего расположения. Обычно они посылают вам сообщения или звонят, даже если им нечего сказать, потому что они хотят проводить с вами больше времени и поддерживать с вами связь. Итак, вспомнился ли вам кто-нибудь конкретный во время просмотра этого видео? Заметили ли вы в последнее время, что кто-то из друзей или знакомых проявляет к вам романтический интерес?